Как прибыль. Ну, я сразу скажу, что у нас это не инвестиционная компания, здесь про инвестиции говорить не нужно, и я вам специально дал листочек со второй стороны, вы прочитали или прочитаете потом статью, которую я написал в 2006 году, и была газета «Вестник МПЦТО», она была опубликована, по-моему, два раза даже ее опубликовали. Эффект этой статьи, знаете, какой? Проезжали женщины из региона, говорят, Сергей Петрович, спасибо за статью, я из финансовой пирамиды вытащила своих подружек. Потому что мы все начитались Роберта Киосаки, и мы все хотим быть инвесторами. А денег-то нету, какой нафиг инвестор. И риски очень большие. 10% Киосаки говорит, что это хорошо. Он же миллионер. Он-то говорит, что ему хорошо. Он книжки продает. Есть передача в Камеди Клаб, и там воля выступает. Такой, знаете. Активный. И вот он говорит, я знаю, как Киосаки зарабатывает, хотите покажу. Я вам сейчас могу сказать, хотите я покажу, как можно заработать за 15 минут 10 тысяч рублей. Хотите? По 1000 рублей положили? Увидели? Вот так. Все. Ну это такой юмор, да. Ага, значит, как у нас сделано? У нас сделано следующим образом. Вот у нас ситуация, вот партнер, который называется...